Добрый день! Давайте знакомиться. Меня зовут Олеся. Олеся Селезнева. Если вы смотрите это видео, вы наверняка уже что-то слышали или знаете о компании Армель. И наверняка вы ищете себе спонсора и наставника, к которому можно присоединиться. Как правило, люди ищут себе спонсора из своего города. И это, наверное, правильно, но не всегда. Дело все в том, что часто бывает, что человек, который проживает с вами в одном городе, не является профессионалом в сфере MLM бизнеса. И очень часто у него возникают сложности с профессиональным запуском новичка, и он не может довести его до желаемого результата. Мои партнеры считают меня профессионалом в сфере MLM бизнеса. Я уже не раз доказывала себе и своей команде, что я умею и люблю свое дело. Компания «Армель» — это не первая моя сетевая компания, но с теми компаниями, с которыми я сотрудничала, я всегда добивалась хорошей результатов своих и своей команды я проживаю в городе оренбурге но благодаря сети интернет который стирает все границы я очень успешно развиваю свой бизнес в разных городах и странах если вы амбициозный человек и готовы хорошо потрудиться чтобы вместе со мной очень быстро выйти на хороший доход я приглашаю вас в свою команду также для своих партнеров и партнеров из других веточек компании армей я веду свой личный канал на youtube где я делюсь секретами своего успеха и выкладываю очень ценный материал, который понравится не только тем, кто строит бизнес «Армель», но и представителям других сетевых компаний, которые помогут улучшить результат в вашем бизнесе. Не знаю, какое решение вы примете, но буду очень рада, если мое видео станет вам полезным. Но ну, а если все-таки вы решите познакомиться со мной лично, вы сможете это сделать с помощью контактов, указанных ниже под этим видео.